приветствую вас друзья на канале Index Rate анализ рынка на сегодня 29 июня 2022 года сегодня мы традиционно с вами посмотрим на главную криптовалюту на индексные и индикаторные показатели а также в прицеле моего внимания сегодня будут очень интересные индикаторы рынка которые предоставили нам подписчики поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно подпишитесь поставьте лайки оставьте комментарий, поддержите канал и также подпишитесь на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии на главной страничке youtube-канала с правой стороны есть ссылочки на страничку tradingview и сообщество вконтакте там выходят видео обзоры по биткоину и отдельным альткоином ну а мы с вами давайте начнем традиционно посмотрим на рынок через индикатор страха и жадности он нам показывает отметку 13 рынок по-прежнему находится в экстремальном страхе обратите внимание тепловая карта криптовалют полностью находится в красной зоне также индикаторы по главной криптовалюте нам показывают зону продаж Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. За последние сутки ликвидировано 67 тысяч трейдеров на 177 миллионов долларов. И потери несут лонговые позиции. Есть небольшая разнонаправленность по бирже Bitfinex. Там потери понесли шарты. Давайте также посмотрим, что у нас в соотношении коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас доминируют шортовые позиции 50,74%. Не очень сильно, но доминация медведей в любом случае прослеживается. Давайте также посмотрим, что нам показывает индекс альтсезона За последний день у нас особо ничего не изменилось И давайте посмотрим сейчас сразу же на доминацию Она показывает 43,63% И намекает на то, что на 6-часовом таймфрейме у нас немного развивается восходящая динамика Мы двигаемся волной моментума на сайфере снизу вверх Есть уже перегретость по стахастическому RSI Но Sequental рисует только четвертую свечку Поэтому можем продолжиться и попытаться вырваться через сетку и мои рибен. На индикаторе VMC CypherA и ближайшее сопротивление у нас на отметке 44 глобальная FIBA если посмотреть на дневной таймфрейм то пока немного в неопределенности свеча неоднозначная первая зеленая но при этом при всем она у нас с фитилями в обе стороны что-то напоминающее волчка и если мы будем прорываться дальше то у нас сопротивлением выступает 200 дневная экспоненциальная среднескользящая на отметке 43.81 если прорвемся уйдем в зону 44 44 20 но в целом у нас намек на то, что зеленый денежный поток уходит в красную зону, хотя волны моментума находятся внизу. Но если по манифлоу перейдем в красную зону, то, соответственно, по доминации мы будем снижаться и будет намек на приход альт-сезона. Не факт, что на медвежьем рынке это хорошо, если сменится тенденция на медвежке, тогда будет отлично. Альты будут давать хорошие иксы. Если же это не Изменится, то приход альт-сезона на медвежьем рынке ничего хорошего альткоином не сулит. Давайте также сразу же посмотрим, что у нас по. Индексу доллара США обязательно стоит его рассматривать. Те, кто канал смотрит впервые, я всегда говорю о том, что это один из основных показателей, который нужно оценивать при глобальном анализе криптовалютного рынка, потому что индекс доллара США, как правило, обратно коррелирует с главной криптовалютой. Давайте посмотрим на него. Первая свечка у нас по сегменталу отрисовали единичку. Видим, и сейчас очень активно. Пытаемся прирастать. Я думаю, что скорее всего мы направимся в зону 106 повторно. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 105.28. И если прорываем это локальное сопротивление, то глобальным выступает уже FIBA на 106.5. В принципе, индикатор Cypher показывает активный зеленый денежный поток. И RSI стахастически уже находится в зоне перепроданности. Отрисовали зеленую точку на индикаторе и видим, что скорее всего будем прирастать. Классический RSI находится в зоне продаж, но я думаю, что в нашем случае, скорее всего, на индикаторе отчетливо видно, что желтые волны, это волны цены средневзвешенной объемом, VWAP толкаются снизу вверх и появление здесь вот такого зеленого бриллианта будет означать, что мы пересекаем среднее значение по VWAP и скорее всего толкнемся дальше. Давайте сразу же к биткоину. Последний раз, когда мы смотрели с вами актив, мы предполагали, что мы уйдем в поддержку. В ближайшем у нас было 20100. Сопротивлением выступала отметочка 21 с небольшим, ну 21 21 21500, можно сказать так. А поддержкой локальной выступала уровень 20 20100, 2150 20 и дальше уже зона предыдущего all time high на 19 600. И посмотрите, как отработал этот прогноз. Мы сейчас опустились четко на пунктирную трендовую паутину. Сейчас торгуемся на отметке 20.100. Ну, пытаемся удержаться, вернее, в этой зоне. Если не удерживаем, то сваливаемся ниже на 19.600. При этом минимальное значение мы уже достигали 19.800. То есть это все зона ценового уровня предыдущего all-time high. На отметке 19 тысяч долларов. Если его проваливаем, уходим на пунктирную трендовую паутину На отметку 19.300. Дальше в случае Провала, мы уходим в зону 18 тысяч. Здесь у нас и пунктирная паутины, здесь и отметка красным у меня 18 тысяч. Уровень отмечен. Это все зона 18 тысяч. Если и она не удерживается, то мы уже с вами предполагали, и я еще раз это хочу подтвердить, что мы скорее всего уйдем в зону, 15 тысяч долларов сейчас последние дни будет продолжаться публикация отчета от Glass Note это отчет следующей недели. И в целом аналитики сейчас считают, что у нас в нынешних макроэкономических условиях все модели и исторические прецеденты подвергнутся испытанию. То есть, это означает, что вся предыстория, которая была ранее, может быть немного сломана. Потому что идут неоднозначные макроэкономические а, какие-то веяния, давления, волны, которые могут спровоцировать те последствия, которые ранее криптовалютный рынок еще не видел. В целом, основываясь на текущем расположении цен на биткоин, аналитики считают, что относительно исторических моделей ДНА рынок уже находится на крайне а, маловероятном в их оценке уровне. И это только 0,2% торговых дней за всю историю. И при этом долгосрочные держатели уже давно пережили, казалось бы, назревшую классическую капитуляцию. Это было еще в июне в основном за счет инвесторов цикла 20-21 годов. Вся информация из этого отчета Note будет публиковаться, как обычно, в телеграммах. Я лишь хотел показать. На этой диаграмме приведено 5 моделей дна. Красная, оранжевая, синяя, зеленая и некая оценка дельта. Что касается красной оценки, то это кратная 0.6. И здесь цена торгуется со скидкой 40% по сравнению с 200-дневной скользящей средней. При этом только 3-4% торговых дней закрывались на этом уровне и ниже. Далее реализованная цена была на отметке 22.500. Это была очень сильной поддержкой и реализованную цену мы провалили. 200-недельная скользящая средняя на отметке 22.300. Это тоже в пределах все реализованной цены. Мы этот уровень тоже не удержали. Балансовая цена биткоина находится на отметке 17980. Но это та зона 18, которую мы видим с вами на графике. Причем он-chain показатели, они в принципе совпадают и с графиком цены. То есть, эта же отметка находится на 18000. Здесь пунктирная паутина. И в принципе цена у нас максимально спускалась к этим значениям буквально недавно. Возвращаясь к оценке аналитиков Glassnode, также стоит отметить еще и цену дельта. То есть, дельта цена... Это цена, которая представляет собой разницу между реализованной ценой и средней ценой за все время. Этот уровень никогда не пробивался ранее. А, то есть это была окончательная поддержка, которая происходила на любом медвежьем цикле ранее за всю историю существования биткоина. И сейчас дельта цена находится на отметке 15750. Очень интересное совпадение с точки зрения технической части и фундаментальной части, потому что зону 15000 это в принципе уровень глобального FIBA, я назову это так, вот она. Это FIBA 15000 и здесь, посмотрите, очень хорошо видно пунктирное тоже в том числе на уровне 15600. Хотел бы обратить внимание, что наши подписчики, спасибо Гарри Фара, прислали два очень интересных индикатора. Я сразу хочу обратить внимание, что если вы занимаетесь копанием по индикаторам, назовем это так, смотрите различные индикаторы, которые появляются на платформе TradingView, то я прошу вас сразу же, если вам что-то понравилось и вы что-то оттестили, отправлять мне об этом информацию, потому что иногда я не успеваю. Просто отслеживать интересные разработки, интересные индикаторы, которые могли бы существенно облегчить поиск точек входа. И давайте сразу же к этим индикаторам. Они интересны тем, что один из этих индикаторов постоянно является предметом рассмотрения в обзорах на нашем канале. Давайте с него и начнем. Этот индикатор активных адресов. Если вы помните, на платформе Looked to Bitcoin есть такой индикатор, и мы часто смотрим на его показатели. По сути, этот индикатор показывает изменение активных адресов за 28 дней в процентном соотношении, а также изменение цены за 28 дней в процентном соотношении. А по сути, это среднесрочный индикатор, поскольку у него отметка стоит вот такого месяца, вернее, скорее февраля, да, 28-дневный период. Если мы посмотрим сейчас на индикатор, который предоставлен нам для рассмотрения, этот индикатор, все ссылки, кстати, будут в описании, это будут последние два индикатора будут отмечены в разделе индикаторы в описании к этому видео. Обратите сразу внимание, если вам будет интересно, можете себе их установить. Итак, этот индикатор интересен тем, что мы можем здесь, во-первых, выставлять другие аргументы, то есть не только 28-дневный период, а, например, 14-дневный период. Также обращаю ваше внимание, что на этом индикаторе еще изменение активных адресов, оно заложено в некий канал Боллинджера, то есть Посмотрите, синяя полоса на индикаторе, нижняя синяя полоса и желтая это средние значения. То есть это канал Боллинджера для активного адреса. И сейчас изменение процентное изменение активных адресов находится в средних значениях. Этот индикатор использует он chain аналитику поэтому он допустим только при оценке главной криптовалюты биткоина. И при этом один из основных таймфреймов, вернее главный таймфрейм, под который он заточен, это дневной таймфрейм. Поэтому вы устанавливаете дневной таймфрейм и пользуетесь данным индикатором. Это касается и индикатора, который мы будем обозревать дальше. Обратите внимание, что по этому индикатору очень интересно можно обозначить выходы цены на среднесрочном периоде из нижних значений консолидации вверх. Если мы с вами сравним график и данные этого индикатора – оранжевая кривая, давайте сразу посмотрим по кривым чтобы было понятно в стиле этого индикатора, то есть оранжевая кривая – это процентное изменение цены биткоина. Серая кривая – это процентное изменение активных адресов также по принципу и индикатора на look into bitcoin, здесь тоже оранжевая и серая. Дальше у нас есть среднее значение канала Боллинджера в изменении активных адресов и верхние и нижние границы этого канала. Показания на бычью динамику и начало бычьего тренда. У нас есть показания бычьих вход и выход. Также у нас есть медвежья динамика, вход в медвежью динамику, и также у нас есть вход медвежьих настроений э, на рынке. Обратите внимание, как этот индикатор четко отрабатывает по графику цены. Когда изменения находятся внизу в нижних значениях, например, изменение цены. А у нас цена после этого обязательно двигается к верхним значениям вниз и пошли вверх цена находится внизу, либо в средних значениях канала Боллинджера, идем вверх. По этому индикатору очень четко можно отрабатывать медвежье и бычье настроение. Плюс вот вход, это зеленый кружок, и продолжающееся засветление зеленое, а как правило означает, что продолжается бычье настроение. То же самое касается наверху и красной динамики. При этом можно изменять, как я уже сказал, период и отслеживать более интересные значения, например, период 56 дней, то есть по сути взять 2 месяца за расчет. Очень интересный индикатор, активные адреса очень хорошо помогают. Если две волны находятся внизу, я имею в виду серая по активным адресам и оранжевая по цене биткоина, процентном соотношении изменения цены биткоина, то как правило, посмотрите, вот они находятся, обе внизу, в нижних границах канала, Боллинджера, который обозначен только для активных адресов, и посмотреть, как отрабатывает цена в этом случае. Я думаю, что этим индикатором очень хорошо пользоваться. Вместе с индикатором Cypher B он будет очень хорошо дополнять примерную оценку на среднесрочный период точки входа в позицию. Что касается второго индикатора. Второй индикатор – это фактически индикатор, который показывает он ончейн объем и показывает транзакции внутри сети. Тоже применим исключительно для биткоина, поскольку речь идет об ончейне, и давайте посмотрим, как он работает. По сути, этот индикатор показывает следующие показания, то есть он показывает некий вход объема транзакций дневной, он показывает ä, быструю среднюю скользящую за семидневный период и также медленную 7-дневную среднюю скользящую, это красные-голубые линии на индикаторе, он показывает вход китов, он показывает активность китов, он показывает ä, варианты изменения цены он показывает отметку покупки, то есть он дает сигнал на покупку, он показывает э, цикл объема поддержки в верхних значениях, цикл объема поддержки в нижних значениях и соответствующий канал этой поддержки. И также показывает увеличивающийся интерес, активность, ну, увеличивающуюся активность э, китов, можно так назвать. И обратите внимание, что самое интересное. То есть мы видим, да, что киты проявляют интерес, дальше идет активность китов, дальше они заходят побыстрее в позицию и так далее. Но пока не появился синий кружок, этот индикатор не показывает точку входа. И если за всю историю, я вот обратил внимание, мы посмотрим на этот самый синий кружок. Обратите внимание, он появился вот здесь и ранее он появился вот здесь. Это было в середине января 2019 года и это было в апреле 2020 года. Теперь давайте посмотрим на график цены, что происходило в этот момент и сравним, с тем что показывает нам индикатор в тот момент когда это происходило я имею в виду появление синей точки индикатор показал покупку как я уже сказал это было в январе 2019 года после чего мы отправились в затяжной глобальный рост и достигли первого all-time high за тот период времени теперь посмотрите как выглядел и что предшествовало на индикаторе этому событию идет загиб вверх увеличивается интерес китов потом резкое снижение и появление точки входа теперь давайте посмотрим что происходило также поставим направляющую, индикатор показал покупку на дневном таймфрейме 28 апреля. Давайте посмотрим, что произошло с ценой. Цена начала расти, шел продолжающийся период консолидации, накопление, можно так сказать, и дальше пошло публичное участие. Цена полетела вверх. Теперь смотрим на индикатор, что происходило в этот период на индикаторе. Обратите внимание, средний 7-дневные увеличиваются, у нас возрастает интерес китов. Появляется зеленая за свет. Потом мы уходим вниз, после чего начинается рост. Теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас. Идет загиб вверх. Появляются интересы китов. Потом мы пытались уйти вниз. И по логике у нас уже вот здесь... Должна была появиться покупка. Это то, о чем сейчас говорят аналитики Glassnode. Но если мы посмотрим внимательно на этот индикатор, мы видим, что он уже второй раз с попыткой уйти вниз, отрисовать здесь сигнал на покупку, второй раз уходит вверх. И я думаю, что будет еще раз уходить вниз и через какой-то период времени мы все равно по логике должны будем отрисовать точку входа на покупку. Это будет тот самый период капитуляции, который мы все с вами давно ожидаем. На этом на сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддержите канал, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Мы будем дальше продолжать следить за рынком. Оставайтесь с нами. С вами был Гош, канал Индекс Рейд и до новых встреч.